Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях, которую знают очень многие, по шоу лучше всех, в котором дважды она сумела принять участие. Максим Галкин сказал про нее, что ее не видно из-за половника, и она помещается в кастрюлю. Сегодня у нас в гостях Полина Симонова. Здравствуй, Полина. Здравствуйте, Здравствуйте радиослушатели. Полина, скажи, пожалуйста, сколько сейчас тебе лет? Восемь. 8 лет. 6 а, февраля исполнилось. Вот. Неделю назад Полине исполнилось 8 лет. Она ну, уже взрослая девочка. Совсем выросла. А, давай поговорим про твой день рождения, который был неделю назад. Расскажи да. нам, пожалуйста, как ты его отмечала? Как вы твой день, так скажем, праздновали? Ну, мы приехали в Коренево на конюшню, в конный клуб «Галактика». Там собрались все мои друзья, которых я приглашала. Родители разговаривали между собой, а мы играли в снежки, в горки, в догонялки. Также потом у нас была экскурсия по конюшне. Потом каждого прокатили по округу. Потом кто прокатился на лошади без саней, поехал на санях в лес, в лес там, ну, по одной дорожке, ага. и вернулся, и пошел к себе ждать остальных. Угу. Также мы пожарили сосиски, вот. покушали Еще и кушали На заднем да. дворе, рядом с нами, конечно же, в загоне гуляли лошадки Там была беленькая, пикнистая и вороная Была, но ее увели потом Стало кричнево вместо угу. вороной Чья была идея так интересно провести день рождения? Ну, просто на каждом дне рождения у меня были уже и саву, разноцветные и аниматоры, просто и попугаи у меня были. Сейчас мама даже не знала, что мне сделать, поэтому выбрала лошадей. Я же очень люблю лошадей. А, ты любишь лошадей, поэтому был такой выбор да. э, конный клуб. А ребятам, твоим гостям понравилось? Да, мы там играли не на шутку. То есть тебе всегда нравится активно проводить время, ну, да? Ну да, я же не буду сидеть со всеми за столом, скучать. Это, скучно, да? это угу. же скучно. Просто есть, это а веселиться же можно. Здорово, правильно. Конечно, конный клуб это очень классная идея. Твоя мама сказала, что ты умеешь понимать по лошадиному. Да, я могу либо разговаривать, либо понимать лошадей, либо ты. могу понимать их настроение по ушам. Скорее всего, все, все настроение у лошадей понимается по ушам ушам. Да. А что у них должно быть с ушами, если хорошее настроение? Ну, уши, когда у них хорошее настроение, они обычные, они всех слушают, они не заворачиваются назад. Так. Когда у них злое настроение, вот мы были в конном клубе «Галактика», мы подошли к коню, ну, у него характер, конечно, есть, так. он такой кушает, он зажимает уши назад, потому что ему не нравится. А, то, не что нравится. целая толпа к нему подошла и мешает ему обедать там, завтракать. Поэтому он зажал уши и так предупреждает то, что ему это не нравится. Угу. Понятно. А вот язык лошадей, ты понимаешь, а дома у тебя живет собака. собака. Американский Копер спаниель Да. И собаку зовут. Мелисса. Мелисса, чудесное имя для собаки. Мелисса. Ну, конечно, лекарственное растение. Мелисса. О, а ты понимаешь, по собачке? Ну, могу понять по-собачьи. Я не могу понимать, как она говорит. Так. Но могу понимать, когда она приносит игрушку, я начинаю с ней играть. Когда она сидит у дверей, либо она хочет гулять, если все есть дома, либо у -у если нет папы, мама, меня, она ху она ждет нас. У -у если она, ну, там, когда мы что-то готовим, сидит перед нами, там, строит глазки, то есть понимая, мы понимаем то, что она хочет, мы ей либо огурчика там даём, ну, поменьше, а так она, если она так сидит, она хочет кушать. А, понятно. А почему такое странное имя Мелисса? Никогда не видела собак с именем Мелисса? Не знаю, мы ее брали, когда у заводчицы. Мама спросила у меня, хочешь ее переименовать? Я заказала, я подумаю, я подумала. Нет. Почему? Потому что хорошее имя. Во-вторых, то, что я не знала, как ее назвать. Ну, розочка, черная собака, розочка. Черная собака. Не знаю, ромашка, белый цветок и черная собака. Я не знаю даже, как это связано. Угу. А так и решили оставить, оставить имя залочика. Угу. Ну а так ее и сейчас можно переименовать, но мне пока что-то не хочется. А как вы с Мелиссой больше всего любите проводить время? Наверное же, ты больше всего любишь проводить время. Мы семьи. любим носиться по квартире. Ну, Но не носиться, мы любим играть в игрушки, делать команды, бегать на улице. Когда ее на улице с поводка отпускают, мы носимся по всей, по всему двору. Было, бывает весело. Она начинает прыгать на тебя, валить тебя, потом лизать тебя. Потом ты ее догоняешь. Короче, это весело. Очень. А у вас прям взаимопонимание? Она послушная собака или она старается ну, как-то шалить? Иногда она может пошили, пошалить, носки погрызть, что-нибудь типа mm -hmm. того. Ну а так она не очень добренькая, вро... не очень добренькая к собакам. Так вроде бы, когда собака подходит, она хвостом виляет, и хочется познакомиться, а к себе никого не, попу... не подпустит. Mm -hmm. Здорово, конечно. А вот мы по шоу знаем, да, что ты любишь готовить. И да. по твоему инстаграму, который ведет мама, я так понимаю. Нет, да, я ты люб... да, а я делает, да, ты очень любишь готовить. А что Мелисса делает? Что выпрашивает? Готов... Просто выпрашивает. Да, ему? строит глазки, угу. и я не знаю, как ей отказать. Я даю ей либо огурчик, либо чего-нибудь такого. Вкусняшку. А ей интересно вообще, что ты делаешь? Или конечно, она... она всегда прыгает. Вот вот, например, две лапы внизу угу. и две вот так вот. И смотришь, что мы там делаем. Лапы его так вот делают, чтобы ей что-нибудь дали. Чтобы что-нибудь дали, все выпрашивают. А да? давай немножечко о кулинарии поговорим. Давайте все. таки ты принимала я участие. Люблю и кулинарию, uh -huh. и конный спорт. И кулинарию и конный спорт. Хорошо, давай тогда пока с кулинарии начнем. Uh -huh. а, что ты любишь сама по себе готовить? Чтобы ты такое сказала, ну да, это я люблю готовить. Пельмешки, макарошки. Пельмешки. Да. Это же сложное блюдо. Сначала Нет. надо раскатать тесто, сделать тесто, раскатать. Сделал тесто за пять минут, раскатал за секунду, сделал кружки, мясо накатал в кружки, положил и завернул. Все. До этого момента и я сварить. думала, что это сложно. И сварить. Ну, поджать по кружкам. И все. И сварить. Ничего сложного. Ничего, а если быть тогда еще какие-то блюда, кроме бельмии? Больше проще простого варится. Больше тоже проще простого варится. Но больше можно сказать, даже быстрее пельмешек варится. А что же для борща нужно? Тоже все за пять минут. Даже так. меньше. У -у -у. Даже можно свеклу, бульон, можно мясо, картошку, там морковку, там ну что можно сметаны можно добавить. Вообще больше едят и со льдом, и с перцем. А ты так пробовала? С льдом нет, с перцем. И с перцем, Тем и Тем с перцем более. тоже нет. Тем ну более. И правильно, всему свое время, еще попробуешь. А родители что-нибудь просят приготовить? Ну такие ну, мне... такие, знаешь, мне кажется, они так и хитрят иногда и там. Полин, у тебя так здорово получается какое-нибудь блюдо, может быть, мы его попробуем на выходных? Нет, так не было. Не, ну бывает, но это было, когда я была маленькой. Ну вот ко мне, когда я была маленькая была, ко мне приезжали, я делала омлет для папы. Правда, я добавила чуть не чуть-чуть соли, а побольше сахара. Так, как омлет-то понравился? Короче, омлет был сладкий. Сладкий? А не как должен быть. Это, наверное, больше было такое блюдо азиатской кухни, знаешь, они там да. любят все так намешать, намешать. Непонятно не, ну почему как. азиатская кухня больше любит не соль, а сахар? Сахар. Ну, ты же говоришь, что добавила омлет сахар. Ну да. Ну вот, как раз. Значит. Почти блюдо азиатской кухни. Значит, папа успел попробовать азиатскую кухню. Вот. Ты в следующий раз, если вдруг что-нибудь не, не так говоришь, что это блюдо азиатской кухни. Mm -hmm. Там очень много. А ремонта. если соленое? Если соленое. <свят> Морское блюдо. Да, правильно. А это соли из моря или ну, короче, из мури. А что-нибудь сладкое ты такое делаешь? Ну, кроме больше и Ну, у меня есть книга, там можно сделать печенье. Торты я никогда не делала. Почему? Я могу, у меня знакомые есть, я могу помочь сделать тортик, там, крем намазать, картинки mm -hmm. поставить. А вот тесто для вот самого торта, как добавить туда, клубнику там, не знаю, я не знаю. У меня, например, был торт со вкусом Сникерса. Ух ты, здорово. Но это тебе в качестве подарка, там, да, на день рождения? Да. да? А, понятно, со вкусом Сникерса. Интересно. Я себя даже съела. А, ну, даже картинка, с фотографией, да. да, с картинкой торт. Ну здорово. Там лайки, вот это, Инстаграм, Ютуб, все такое. Угу. Хорошо, а теперь знаешь, что хотелось бы с тобой обсудить, потому что ты знаток все-таки в кулинарии, да? да? Хотя очень юный еще пока. Но тем не менее, давай с тобой обсудим школьное питание. Потому знаешь, это такой очень нужно. важный вопрос. А, как ты считаешь? Ты же кушаешь в школе, да? Вот что бы ты сказала о школьном питании? Это вкусно, полезно, сытно. Что бы ты да, об этом сказала? Да, это очень вкусно, но иногда они очень сильно спешат. Так. И иногда морковку они перебор поджаривают. А. Mm -hmm. И добавляют в щи. Вот. Ну а так у них все вкусно. У них квашеная капуста лучше, чем в магазине. Ух ты! Хотя они делают ее сами. В какой ты школе люберец учишься? А Раньше была седьмая гимназия, сейчас они с пятой гимназии объединились. Вот седьмая гимназия. Седьмая Умеют гимназия, готовить. но сейчас она с пятой гимназии. Когда Оценка он... детей самое дорогое, когда поэтому этим можно гордиться. Ну, можно сказать, когда у нас, у нас не хватает продуктов в школе, нам привозят либо продукты, либо саму еду из угу. пятой школы. А ты вот с позиции, ты же учишься в каком классе, во втором? Во втором. Во втором. Вот ты уже второй год в школе. Как ты считаешь, нужно что-то добавить или убрать в школьном питании? Или там прям все сбалансировано и как положено? Вот ты как взрослый человек. Ну, я бы не убрала, вот если считать компоты, я бы ни один из них не убрала. Почему? Потому что они добавляют туда сок, иногда, если мы попросим, добавляют туда ягодки. Так. Угу. Но я бы ничего оттуда не исключила. Ничего. У нас проходил такой маленький конкурсик, про питание. Нам давали бумажки вот такие, ну, типа как у вас. Так. И каждое блюдо там в квадратиках. Mm -hmm. Есть квадратик. Нам, мы читаем это блюдо, вспоминаем, либо нам дают его попробовать. Мы говорим, если крестик, это вкусно, mm -hmm. Если галочка, это вкусно. Mm -hmm. Очень здорово. У нас будет проходить, опять же, эта маленькая ну, консистенция. Почему? Потому что де 10 листиков были вообще пустые. Mm. Поэтому будем опять проверять. Я буду не раздумывая, просто все галочкой поставлю, как в прошлом листе. То есть тебя -то все устраивает? Для меня все. Так, с точки зрения пользы. То есть тебя по вкусовым качествам устраивает вся школьная еда. Давай да. подумаем о пользе. Как ты считаешь, она полезная? Да. Отдает она силы и активности для того, да. чтобы ребенок мог доучиться. После завтрака мы, мы носимся на экскурсии. И учеба становится легче после. Завтрака. Конечно, насытый желудок, то она даже знания охота получается. Просто почти весь класс ест по три-две тарелки каши. Очень здорово, что Влюбятся хорошо кормят. Это очень правильно. Давай теперь поговорим о еще твоем одном увлечении. И это твое увлечение танцами. Расскажи, да. пожалуйста, о своих достижениях. Я знаю, тебе есть чем гордиться. Есть. Давай. Ну, во-первых, я с трех лет занимаюсь танцами. То есть уже сколько лет получается? Восемь лет, по-моему. Пять лет почти Правильно, уже. конечно. Я да. даже думаю, что больше пяти лет, потому что мама Нет. сказала, что в 2,7 тебя привели. Ты еще была совсем крошкой. Да. Тебе еще ну, не было трех мы... лет. У меня вот сейчас пять лет, а может даже на половинку побольше, но угу. не 6. Хорошо, говорю. да, хр... ну правильно, конечно. Да. Так, у меня много достижений, почему? Потому что я много на соревнованиях каких была, у меня очень много медалей. Больше всего у меня первых мест, чем во-вторых. Кубков у меня тоже много, но чаще всего нам давали медали, чем кубки. Самая любимая твоя награда по танцам? Я не помню, даже мне это было тогда пять лет. Это самое твоя любимая надо. Да, Почему? это было. Это было самое лучшее выступление. Почему? Потому что в каждом выступлении у меня было по 10 баллов. То есть в каждом выступлении у меня первое место. Это было самый лучший день. Самое лучшее выступление. Потому что везде были первые места. Да, но сейчас у меня не везде первые места, но бывают дни, когда все первые места. Здорово как. Вот у нас тоже скоро соревнование будет не скоро но через два-три месяца ты планируешь заниматься танцами как бы и в дальнейшем и когда уже вырастешь вот это я еще пока не решала пока просто тебе нравится и ты ну занимаешься почему? я скорее всего буду еще заниматься например до 11-12 лет ну а там конечно я уже решу а там уже будет какой-то после 12 лет какой-то серьезный взрослый этап жизни начинается ну нет, может быть, я и останусь на танцах, может быть, пойду на балет, я не знаю. Может быть, в конный клуб. Все дороги открыты, когда тебе 8 лет, правда? Хорошо, я знаю, что ты еще занимаешься плаванием, об этом ты уже сказал. Давай поговорим про плавание. Да. Угу. Плавание. Ну, плавание я тоже занимаюсь, у меня дедушка тоже плавает, он меня учил. Я так хорошо, меня папа научил. Я, например, в глубоком бассейне могу, вот, знаете, одна рука свободна, а другой нажимаешь в нос. Так. И вот так вот просто на дно ныряешь и проплываешь сколько можешь на дно и выныриваешь. И ты Подой. совсем с этим справляешься? Ну да. А ты давно плаваешь? А... Так же, как танцами зайчашь? Нет, ну с трех-четырех лет. Чуть-чуть угу. поменьше. Чуть-чуть поменьше. Вот с трех я начала в нарукавниках четырех кругу, а там уже меня начали мучить. Так, а здесь есть какие-то достижения? Здесь Или ты танцами я... больше гордишься? Почему? Я тоже хорошо плаваю. Так. Плаваю, но я никогда не занималась нормальным с тренером там, плаванием. И я никогда не участвовала на соревнованиях. То есть плаванием ты занимаешься просто потому, что тебе ну, очень да, нравится Ну я не просто для кого-то там занимаюсь, я просто для себя для занимаюсь себя. Хорошо, а танцами для того, чтобы получать первые места, да? Ну не так? для того, она вот, Гри Григорий Богданович говорит, мой руководитель по танцам так. Говорит, мы не для кого-то стараемся, а для себя Да мы все в этой жизни делаем для себя, конечно И вот, вот у нас одна девочка, вот трудилась. зачем я для вас это делаю, сказала она он говорит, ты не для себя, ты не для меня делаешь, а для себя. Она говорит, сказала, что я тогда сюда схожу и ушла, короче, станцев. Ну, значит, не ее, значит, ей не Хорошие хотелось. были слова. Вот ну, все да. даже похлопали. Здорово! Кроме Григория Богдановича. А он, наверное, один и расстроился. Не, он не расстроился, он так засмеялся, но не хлопал. Угу. Хорошо. Значит, танцами ты занимаешься для того, чтобы все равно ездить на соревнования и танцевать. Да, я хочу просто развивать свой интеллект танцем. Ага. Ноги. Самое главное в танцах – это ноги. Угу. Ну, это физическая форма. Так, хорошо. Развивать нужно именно ноги, чтобы нормально танцевать. А мне казалось, что в танцах задействовано все тело. Нет. Это? Вот, вот от бедра да. до конца ног. Вот это все задействующееся. Вот, а какие танцы. же это танцы-то? Шафл какой-нибудь современные танцы? Нет, обычные спортивные а, танцы. Обычные спортивные танцы. Хорошо. Я надеюсь. Плаванием ты занимаешься для, просто для себя, потому что тебе нравится плавать. Я не занимаюсь, я так просто и по себе плаваю. Плаваешь? Да, ну да, папа со мной, либо дедушка. Но дочь. это все равно называется занятие плаванием. Хорошо. Ну, можно сказать а что насчет э, конного спорта? Конного спорта. То есть, ну, как у, меня это даче, ну, у меня на даче есть бабушка. У нее знакомая, тетя Саша. Так. У нее конюшня. Угу. У нее, по-моему, либо 8, либо 7 лошадей. Еще 2-3 лошади у нее как на стойку, ну, на передержку. Так. Как стоят, и их потом все равно забирают. Угу. Вот у меня она разрешает иногда раньше я просто каталась. Сейчас я я занималась. Потом я начинала заниматься, ходить шагом, начинает пытаться расти. Сейчас я ращу. Сейчас пытаюсь голубом ездить. Здорово. То есть здесь есть куда расти? Да, роста? здесь есть. есть. Я, у, меня вот, у меня вот всего два три коня про ага. их три истории. Первый конь, на которого я села, это Соломон. То есть у него он весь белый с коричневыми пятна. Так не страшно было первый раз? Нет, но он может побрыкаться. Может. Так. Второй раз э вот на соловье, он такой старенький, ну такой, знаете, как сказать, э рыжий так. и желтый смешать. Получается светло-желтый. Очень цветный. Красивый. Да. Угу. Э -э вот такой цвет у него, ну, его краса. Он ему примерно 25 лет, и он может трясить до сих пор. И Иголом тоже. -то -то. Ну, но прыгать он не очень любит. Почему? Потому что он иногда спотыкается. Поэтому... Ты еще и прыгать умеешь? Прыгать я умею, но не умею никогда не прыгала. Почему? Потому что он может споткнуться, и, и он сам. Может споткнуться, может поранить копыта. И наездник либо держится, либо вот так махнется, что-то с шлемом ударится, либо да. упадет. И третий вариант, то что одна нога будет держаться за седло, ну за стремена, а он будет тащиться по земле, если лошадь побежит дальше. Понятно. Какое из этих твоих увлечений нравится тебе более всего? Все. Хороший. У меня нет варианта. А, нет варианта, да? То есть все. Я даже не знаю. Вот мне кажется, что сейчас вот я скажу любой вред, и Бог обидится. А, значит, тебе плавание не нравится, танц не нравится. Ага. Вот это вот, я вот, вот, вот, боюсь вот тут. Сказать это. ну и так мне по себе так нравится все. Хорошо, но я знаю, что твое последнее увлечение, я так понимаю, увлечение именно этой зимы, это горная лыжи. Да. Ну что ж, тебе мало танцев, плавания? Да, мало. Так, а горные лыжи тебе что дают? Зачем ты на них встала? И как это вообще произошло? Ну, я просто, мне показалось, мне так нравилось, как те годы, лыжники ездят по горам. Вот я подумала, я еще в 5-4 года встала на лыжи, занималась, где, я не помню, как называется, место, ну, там хороший склон есть э, детский, учебный и большой. Взрослый и дальше-дальше, короче, далекий. Угу. Вот, э, у меня также есть тренер. Э, так. У меня лыжи. По как горным дум... лыжам тренер? Да. Угу. Как думаете, у меня лыжи с палками или без? Даже подсказки-то нет никакой. Ну, я да. думаю, без. Конечно. но я не понимаю, как, вот, как удобно с палками ездить, если... Вот ты оттолкнулся, да, если когда ты едешь, они тебе не за надом, ты их просто держишь. Но ведь на них же можно опереться в какой-то... такой момент. Ну, в, лы... в лыжах упираться на палки вообще нельзя, они хрупкие. Mm -hmm. Если ты у них, на них опрёшься, то у тебя либо лыжи сломаются, либо какая-то часть тела, либо ну я не все <т nuestra> <с Yeah> Ну рука либо либо рука либо нога все uh -huh. либо палки сломаются и oh, ты да. погони и ты кувырком можешь покатиться обратно там вниз конечно очень опасно в этом случае как ты uh -huh. рассказываешь. Uh -huh. uh -huh. просто я не понимаю сначала чтобы палки брать нужно научиться без палок uh -huh. палки помогают останавливаться делать завороты вообще палки для спортивного спорта и для горного и для спортивного uh -huh. с палками больше всего делать удобнее повороты вот эти выкрутасы вот uh -huh. хорошо там круги вот когда вот там рядом есть там ты прыгаешь и там матрас ты прыгаешь переворачиваешься в матрас я не понимаю даже как это делать но палки ты при том держишь зачем они тогда когда ты прыгаешь они снижают тебе высоту прыжения uh -huh. А Ты же можешь упасть и там удариться, uh -huh. что-то там палки, uh -huh. лыжи поломать. Uh -huh. Вот, ты их просто либо расправляешь, либо ставишь назад, либо вперед. Они помогают тебе медленнее падать. Uh -huh. Они типа крылья расправляются, вот так вот помогают медленнее падать. Потому что палки. Помогают ниже падать, и лыжи тоже, потому что они же выше, вот так вот длинные. Очень здорово, у тебя очень разные такие увлечения, и все они очень яркие. блин давай теперь с тобой поговорим, пожалуй, о путешествиях. Я знаю, что вы с родителями много где бываете. Да, мы были на краю света. Это где это, край света? Край земли, может так. сказать. Ну, край земли. Ну там было очень красиво. Также мы бываем на Байкале, были. Так. Мы много где были. Я даже уже не помню, где мы были, но много мы где были. А везде... Где больше всего, больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось. Мне везде понравилось. То есть ты везде что-то но... находишь, что что интересное. Интересно. Ну иногда вот, иногда туда очень долго ходить. Куда туда? Ну вот, например, мы недавно были в Санкт-Петербурге, в Петербурге. Что понравилось ходили... больше всего в Санкт-Петербурге? Ну, мы ходили там на каньоны. Угу. Давай. Там были гейзеры в лесу. Там такая тропинка идет. Так. Первый гейзер большой, пенек называют его. Так. Там, знаете, оледеневшая такая дырочка, типа как у вулкана. Просто вот так вот идет ледяная и дырка. Там вставили трубу специально, это, это природная. Просто ставили трубу, чтобы был как фонтан. Если бы не было фонтана, оно пробовала, угу. чтобы и земли лилось и не, отли... не очищалось, чтобы можно было это попробовать. Угу. Вот. Поэтому вот наставили очистенную трубу. Да но это все равно природная осталось. Там сосульки висят вот внутри. Красиво очень, можно сказать. Там такой есть клончик, типа, ну, не ступеньки, а такой можно зацепиться и попробовать воду. Так. Там же, Также там есть э, река рядом, маленькая такая идет, откуда вода идет. А Ключ. чем тебе это место с гейзерами больше всего понравилось? Ну, знаете, потому что там очень красиво. А -а -а. И, во-первых, вот пенек, мы идем дальше. Следующий гейзер называют фонтан. И это он, конечно, повыше, но. Либо это был малыш, мы так до малыша или до фонтана не дошли, я даже не поняла, как их различить. Либо вторым был фонтан, либо малыш. Угу. Там висели сосульки на краю, очень много, знаете, вот, первый ряд, второй, третий, четвертый, пять, шеи, и так сто едов. Можно даже и даже двести. Я их брала на каждом пути и ела. Сосульки ела? да. Вот, давай, кстати, поговорим про еду в путешествиях. Просто путешествие — это всегда еда. Для меня э, в путешествии на гейзеры еда — это была сосулька. Сосульки. Но я думаю, что кроме гейзеров уже еще куда-то путешествовали Конечно. там была другая еда. Конечно. Что тебе такое больше всего понравилось из еды, которую ты пробовала в каких бы ты ни было путешествиях? Ну, я не... О, мы еще были, вот, помнишь... Э... Я даже не знаю, как называется место. Там, знаете, такой обрыв ты можешь подойти к нему на камушек хрупкий, он не упадет. Но он какой-то хрупкий, но он не падал. Потому что у него поддержки стоит. Если бы его не было, то скатился бы. А так, поддержки там. Так. Туда встаешь, и видно, аж... Вот мы стояли на половине лета, угу. а там уже видна половина зимы. Ух ты. Я не помню, как это место называется, но вот смотрите, разделяем. Вот здесь лето, там зима. Горы зимние и тут и летние горы. Mm -hmm. Просто я бы рассказала ей легенду, но я бы не, я думаю, этого не стоит рассказывать. Oh, она страшная, наверное? Легенда. Нет, она не очень страшная, но она про зиму. Ну mm, расскажи, пожалуйста, про зиму, которая сразу лето. Про что легенда? Расскажи, пожалуйста, mm -hmm. легенду. Легенда то, что раньше, когда mm -hmm. не было нас, домов, вот это предки наши, создали вот они сажали урожай на лето. И как-то uh -huh. они просто обделили камни, камнями, камнями uh -huh. территорию uh -huh. чужих людей и, чужих, и других людей. Uh -huh. И когда э, эти люди пропали, и камни, и вода разрушила, uh -huh. получилось то, что теперь типа загорожена каким-то пластмассовым невидимым невидимым а, просто невидимым щитом да а, получается на одной ты... стороне лета на другой зимы То... также там две легенды классная легенда вторую я буду сейчас рассказывать ну, она не очень и... страшная но ну давай тогда ограничимся первой вот этой легендой, она очень классная. там просто про волков и про одного дядю слава богу он успел убежать одиннадцать подожди там кто-то погиб да ну, ну, мозг грязне нами трух нами этого. Не, нет. Один убежал, ну лыжные горные. А. Они там просто. Горнолыжники. Ну, горнолыжники. Один ну, смог убежать, другого ну, выполняли. Я не зажила. Так. <к <к да. Ну зато кто умер, стал и, мне кажется, даже он начал. Наверное, смертный, Новую жизнь. наверное, стал. А Почему? Вот когда вот этот человек Его съели Такой же появился на свет Такой же вырос вот, это, сточ, по, это, это по той легенде? Да, по той легенде То, что раньше э, ну, Даже корейские было... сериалы просто отдыхают, я боюсь Даже вот этого съели за вот. так. И такой же Его же сфоткали Когда он был со семьей И такой же родился на свет то есть он вырос и был в точь же точке как тот. <эн> mm -hmm. <свист> <свист> а... Я уже поняла. Вот эта это легенда. очень страшно. <свист> вот это легенда. <свист> вот вот. <свист> это легенда. Ну, <свист> ну well, well, эта легенда. почему? <свист> вот э, ну, это в фильме было, поэтому я потом это расскажу про mm -hmm. собаку. Так, ну хорошо, давай тогда к фильмам. Я смотрю, у тебя <свист> так все <свист> завернуто уже, так все сложно, как будто ты прям сценарист просто. Да, я бы посоветовала посмотреть не. Фильм про собак и один фильм про коня. Так, давай с самого начала начнем. То есть ты любишь смотреть фильмы. Да. Какие они должны быть? Они должны быть про животных. Правильно Все я равно какие они будут? Я просто сейчас посоветую, какие да. можно посмотреть. Хорошо, да-да-да. Да прекрасно. С какого начать с собак или коня? Как Смотри. тебе сам, Как тебе хочется? я хочу, чтобы вы сказали. Ну тогда давай, наверное, с собак. Хорошо, я советую бы посмотреть собачья жизнь. Почему тебе нравится это? Потому что сначала там одна собака, наш... этого щенка нашел мальчик и забрал а его домой. А Потом он вырос и тоже умер. И эта же душа переселилась в другую собаку, просто другой породы. И этот пес пытался найти своего хозяина который раньше с ним был. этот мальчик, который мальчиком был маленьким, он вырос, и теперь этот пес всю свою жизнь его искал. А чем все закончилось? То, что они остали, то, то, что мальчик стал дедушкой, и пес был с ним. То есть они нашлись? Да, звали писат Белли-Белли-Белли. Белли-Белли-Белли? Да, в детстве он называл так зовут его Белли, а в детстве он называл его Белли-Бел Белли-Белли-Белли несколько раз. Так, потом а... также есть старая собачья жизнь 2. Так. Там тоже родился сначала она родилась маленькой собачкой, потом стала овчаркой, угу. только там она была и девочкой, и мальчиком. Овчарка была девочкой, потом был маяк. И в конце был маленький, такой низенький вот такой вот песик, черно-беленький. Угу. И... А там он уже тоже. Только нет, он уже искал Вот раньше, когда вот этот мальчик был со своим тем в первой так. жизни Они познакомились с девочкой Вот теперь он искал вот эту девочку Ух ты, нашел? Да Ну, хорошие фильмы, радиослушатели Посмотрите, И пожалуйста он, он всю жизнь с ней провел Здорово Повезло У него четверо детей Повезло Короче, ему не очень повезло То, что за ним все время гонялись а, это да. Это да. Также могу посоветовать про лошадей. Домой. Путь домой. А, это уже еще... про лошадей? Нет, еще про собак. Да, по... да, еще несколько, еще два фильма. Да, про собак хорошо. даже. Хорошо. Нет, еще нет, два нет, Я уже не помню. Но я скажу, я не считала. Угу. Путь домой. Там же обычная собака, она не перевоплощается ни в какую душу. Ни в какую душу? Да. Так, а что же тогда? Каким могут быть еще приключения в этом ну, случае? Ну, они её, там не разрешали ее выводить, потому что это была какая-то собака Бу, короче, для охранничества, вот угу. Ее отвезли на дачу, а она, ей же там целых 14 дней бежать до дома в город, а до деревни, и она взяла, сбежала из деревни, побежала. Нашла маленького котенка, малыша так. пумы, начала за ним ухаживать, пока он вырос. Ее же хотели волки задрать. Ага. А они услышали что-то такое? Она на камне. Здорово, ребята! Они все такие. Привет! Она спрыгнула, все начала их всех трясти, но они все, слава богу, убежали. Собачка пыталась позвать котенка домой, ага. вот такого, блин. Правда, вот ее хозяин назвали Лукас. Правда, Лукасу пришлось бы, она сказала кровать побольше покупать. Это как называется это кино про Лукасу? Путь домой. Путь домой. Так, классное кино. Да. Из пяти звезд сколько поставишь? Пять. Угу. Хорошо. Так еще. Дальше есть еще фильм Мир глазами Энца. Так, а, а там это... про собак? Да, так. но она там не перевоплощается. Тоже. А что же такого? Там обычный пес обычно какой-то породу пушистый. Угу. Вот, там девочки, их дочке подарили игрушку зебру. Вот. У нее на него, у нее, на нее было не, не очень хорошее предчувствие. Поэтому, когда они уехали, когда ее маме стало плохо, у нее рак был, какая-то болезнь, вирус, они уехали, я оставив его. У него начались и галлюцинации из-за запаса воды и еды. Ну, хотя собака может обходиться без еды долго, это дар Бога. А вот воды он находил где-то, разливал что нибудь. Угу. все что угодно. Он сам же мог включить кран, поэтому он пил хорошо. Он также мог сбежать как к бабушке. Угу. Но почему? Он же может лапой открыть ручку, но он не убегал. Когда у него начались галлюцинации, то есть перед ним зебры, у нее загорелись красные глаза, она, нач она начала танцевать по злому, угу. улыбаться, разорвала себя, начала испух из себя. Вот, вот это. это было галлюцинация. Да. Но на самом деле это не она сама себя, а повытаскивала пух а, из себя. А как же? Это у него же были галлюцинации. И поэтому он разодрал все ее игрушки. Угу. То есть ему показалось то, что это было по правде, и начал защищать, чтобы эта зебра больше не навредила никому. А закончился хорошо все? Да, закончилось хорошо. Просто говоря, в какой-то где-то говорят то, что хороший пес, который хорошо помогал, защищал, может стать человеком. Вот он когда умер, он стал человеком. Он стал ребенком, его тоже звоненца. Ну здорово. Мне конец очень нравится. Так, а теперь фильмы про лошадей. Один фильм. Okay. Mm, хорошо. Нет, почему два? Я один раз без мамы смотрела. Mm -hmm. Там первый вот вчера мы посмотрели Чемпион, mm -hmm. советую посмотреть. Там хорошо. От какого-то коня родился маленький же ребенок, который почти сразу встал на ноги, это невозможно. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. он с каждой минутой, на каждых соревнованиях все бежал быстрее, бежал быстрее. И на трехкоронных соревнованиях он вырвался на, 30, на 31 корпус mm -hmm. победителя. Победителя всех скачках, так. кроме трехкоронной. Он, он на 31 кор. То есть вынулся. он был победителем. И он, об этом фильм. Он победил в трехкоронной соревнованиях. И никто не смог побить его рекорд. Никто не смог побить его рекорд. Не смог ни выиграть угу. ни в какой короне, ни третьей, третий, ни второй. Понятно. А он смог и во первой, и во второй, и в третий. Также он победил еще и в 10 А его... закончилось-то все. Чем? Да, он закончилось... победитель победителя, Нет, просто закончилось то, что от него произошло э, же ребят. Mm -hmm. 6600. Тоже хорошее кино. Так, скажи, пожалуйста. потом еще а... второй фильм про а, ну, лошадь, да, ну, да. когда девочка просто нашла коня дикого. Mm -hmm. Он был красиво вороной, все вороной, огриво. Не знаю, вот как вам по колено, даже больше. Так, ух ты. И он начал с ней дружить, они вместе купались, вот эта жизнь. Угу. Девочка и лошадь. Так, да. да. Закончилось то, что э, девочка теперь всегда живет с этим конем. У нее появился большущий дом, и теперь в этом доме даже конь живет, а не на улице в конюшне. Здорово! Он теперь в самой квартире живет. А, а у тебя нет идеи. идеи? как бы в ютюбе завести свой канал и там делать анонсы фильмов, которые ты смотришь. Ты просто не рассказываешь, рассказываешь. Мне не нужен никакой ютуб. Я могу посмотреть там Лалилу, Трум-Трум-Трип, -трум не знаю. Нет, ну как? А так ты, будешь... хочу, ты не рассказываешь. Не хочу ничего. У меня лайк есть. А, лайк. У лайка хватает. Лайка хватает, да? А ты не рассказываешь вот так про фильмы, которые я посмотрела? Фильмы я вот хотела... я я бы с радостью показала свой лайк, но я ему не покажу. У меня телефон нет с собой. А, хорошо. следующий раз покажу. Хорошо, договорились. Еще у меня важный вопрос. Я думаю, что радиослушатели, наверное, даже его ждут с самого начала. Ты же... У Максима Галкина шоу было целых два раза, правда? Да. Угу. Первый раз, как меня просто пригласили. И второй раз, как э, на, пятый, на юбилей юбилейных участников. Угу. Хорошо. Расскажи нам, пожалуйста, о своих воспоминаниях, ну, если они там у тебя сохранились, да, потому что тебе же было три года, когда ты снималась в первый Конечно, я камеры испугался, это в жизни никак не забудь. Ну, я думаю, что этим ты больше всего и запомнилась, на самом Конечно. Людям, которые смотрели этот выпуск. Это же здорово! Ну, там не только они просто смотрели, там и некоторые зрители сидели, я за кулисы как, увидев его, и рыдать. Так. Тебя потом успокаивали, как это вообще? Григорий сокровали. Богданович такой, ой, какой Григорий Богданович, Максим Галкин такой, да не расстраивайся, все, он ушел, котлету твою забрал и ушел. Это мы все видели. Вон головой махает. Я так. такой, ч правда? Угу. Я вышел все-таки, и все. И за секунду мне стало смешно. Не, ну было, ну это было так мило. Ты, наверное, Давай, пересматриваешь. Этот выпуск... не Нет, прибыль. это было так здорово. Мне стыдно. Почему? Это так классно. Такая... Ты там такая милая, такая маленькая. Так... Такая смешная. Бегаешь вот этой мне этой только этой Удивилась так. я то, что во втором юбилейном так. мне специально показали эту камеру угу. в, парике в парике и очках. Да-да-да. Это самый, блин, смешной это момент. Это было смешно. Она такая... Ну, как ты могла испугаться? Тебе уже было 7 я лет. Я не пугалась ее. Ну, конечно. Как можно испугаться в 7 лет камеры? Она сама к нам подошла и сказала, дайте мне какую-нибудь вкусняшку. А, вот как она была. Понятно. И потом сразу же улетела. Какие были у тебя ощущения от съемки? То есть, как, как ты себя вообще ну, чувствовала? Ну, смотри, ну, знаете, я совсем так. не поняла, зачем они мне показали камеру. Это как... В, какой, в каком возрасте? Когда во второй, ты не во во второй, второй раз? Так. Я не понимаю. Ну, чтобы я специально опять испугалась. Да опять не могла испугаться. Тебе 7 лет. Ну, чтобы я специально произвела впечатление, чтобы мы ей что-то дали. Я понимаю, я не понимаю. Можно было не давать его. Угу. Понятно. В да? Я же не... Я, я, бы, я бы с радостью убежала за кулиса специально. Но это как-то уже перебор. Ну, конечно, перебор. Ну... Тебе уже семь лет, уже в школе Мы там за кулисами, когда вот там два дяди, которые проводят, это такая, надо вам поработать получше. Я сказала, может, будете когда-нибудь Максима Галкина заменять? Они все захохотали. Боже, это было смешно. Да, наверное, это было реально смешно. Они такие, не, нам своей работы хватает. А платят им по 50 тысяч. Э э э э э вот так вот По 60 тысяч в день <mouth> <birẽ> <ColeChip> <Alyx> uh, Тогда Максим Галкину ты сказала, что хочешь быть поваром И это было, когда тебе было 3 года Сейчас тебе 8 лет Какие у тебя сейчас мысли по поводу будущего? Конный спорт Ну а кем ты там себя видишь? Что ты там хочешь делать? Чем ты будешь там заниматься? Ну например, я буду заниматься Учить детей конному спорту. А, будешь тренером. Ты хочешь да, быть тренером да, да. по конному спорту. Чем тебя это привлекает? Ну, просто лошади — это самое доброе существо. Да, собаки лучше. Они могут выполнять команды. Но лошадь быстрее собаки, быстрее машины, быстрее вообще тачки для соревнований. Так. Вот это вот, вот это самое главное, то, что лошадь — это безобидное существо. Uh -huh. Почему я возглашаю это? Почему? Потому что... Как думаете, почему я это возглашаю? Из-за чего вот? А, так, думай, думай. Думай, голова. Не знаю. Из-за того, что лошади берут не зубами, специально не руку, да. все хватают. А берут сначала губами, так. а едят уже зубами. Угу. А, а ты а не что боишься лошадей? А чтобы не напугать маленьких детей, они пытаются есть даже любую еду губами. Угу. Хорошо. Поэтому лошадь кажется злой, но, конечно, лошадь легнет тебя без проблем. Ага. И это по силу. Но она специально легать тебя не будет, потому что задними копытами, передними. Ничего она тебе не сломает. Если ей это не нравится, тогда она может произвести, что она тут главная. Главное, как и собаке, показать то, что ты тут главная, а не она. Угу. Как собаки. Хорошо. Очень здорово. Ты очень активная девочка. Ты любишь очень разные вещи. Дай, пожалуйста, какой-то совет своим ровесникам. Ровесникам посмотреть фильмы, которые я перечислила, подружиться mm -hmm. с животными, помогать приютам. Так. Вот у меня вот я у меня во дворе много кошек и собак. Вот мы с бабушкой тогда купили большой мешок в чапе для собак и сыпали ему. Uh -huh. Они теперь ласкаются по полной и живут. Они там у нас, где горячие трубы, где поступает горячая вода, вот это пар, uh -huh. ну, нагрев. Они там на трубах спят, мне кажется, им точно не холодно, не холодно зимой. Uh -huh. Так, еще есть какие-то советы и рекомендации? Не знаю, То есть надо добрыми, быть добрым, веселыми, да? помогать. Другими. Так. Угу. Хорошо. А, да, И радоваться жизнь. жизни, да безусловно. Хорошо. Спасибо огромное, Полин, что ты нашла время, пришла к нам в гости. Мы с тобой очень здорово пообщались. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы с тобой встретимся еще раз. Радиослушателям хочу сказать, что Может, Полина не Симонова. Раз, а вот, еще раз. Да, даже не раз, а еще много раз. Полина Симонова. Это девочка, которая живет в нашем городском округе. Это наше будущее. Это наша молодежь. Всегда помните об этом. И молодежь нашего округа очень классная. Спасибо тебе, Полин. Всего доброго. До, До свидания, радиослушатели. радиослушатели.